Дяк, дяк. И вы, так, не, пом... и вы не, не поверите. Я переехал в новый дом. В новый район, в новый дом. И теперь. И теперь... Это вот, вот это мой такой дом. Поэтому теперь вы должны я обязательно забыли. подписаться да. и поставить лайк. И вот думаю, не обращайте, пожалуйста, моменты на лаге у меня после Моя переустановки винды. Устает. Начинает почему-то да. начал лагать Майнкрафт Но. и вообще начал лагать все. Вот муж, что он уже взрослый мальчик, он нужно переехать. Так. Ну, так вроде комната квартира седьмая. Дин привет. Дин привет. Олег Диндон, привет ну, а чё, у нас не снег не выпал? А это меня только сейчас зашло, Рин. Снег. Неправда. правда. Ура, снег. Там, смотри, суседи. Да, Посмотри, да. это моя квартира. Ой. Вот она уже... Адриан. Адриан. О, ничего себе, здесь уже и платформу начали строить. Ну, не всё сразу. А как тебе подняться? Там, зайди и... Олег, ты каждый день так прыгаешь? прыгаешь? Да, у него а, браслет. У браслет. Идите дом, за ним. За мной. Депутаты, за мной. Идем. Не ты. Сам вообще депутат. Вот тут, а? Тут, а двери и лифты. А, смотрите, идем? вот туда. Седьмая, дин -дон. Мы тут, а? О, Седьмая, Андреал, поздравляем снова Василий. Красивая квартирка. А? Ну, нафиг иди, нафиг иди. Так. Думаю, вот такая квартирочка. Быть. Очень красивая квартира, Адриан. У меня тебе этот. Подарок. Здесь вот моя комнатка И выход на крышу. Адриан. Выход на Адриан, крышу. Ты да, не хочешь мне свою комнату отдать пока? Нет. Это моя комната, я там еще жить я, буду. Смотри. <сослужит> На Василье. На Василье. Василье, тебя. Я тебе тоже брожи бью. <сослужит> <сослужит> я <принесла> а, <каждого> Привет, ребята. Ты voilà, claro. Она я, у меня простая, у меня Маджисти, Сила Маджисти. Тебе ноги должны были переломаться и позвоночник А я занимаюсь А это ты в чем? А Андреан нас сломался. Я знаю, как ему помочь. Ему теперь ничего не поможет. Ему нужно чуть-чуть камамбера. Чуть-чуть еще камамбера. Тортикам получить полбу. И блинчикам. Ну, и да, Марковеллой. Сейчас я позову да, какого-нибудь... А с... Позову супергероя на помощь. Позову супергероя на... Алло? Нет? Ну ладно, жалко. То есть очень, очень весело. Надеюсь, с Адрианом все будет в порядке. Заставлю его. Ну ладно. Так, пойду, Помогу ему, так уж и быть. Адриана в больницу забрали. Алло, Олег, ты где, ты где? Я пошел, позвал одного супергероя, скоро придет к А я в больницу беру. Т... Я... Туда придет за меня супергерой. Свинка, свинка. Да, свинка. Же, что... свинка занята, а, свинка депутата, она занята. А? Я, кстати, Дар, да, я поступал на медика. Кто угадал? Я поступал вообще, ты, вообще, ты, ты, ты, ты как пробка. Я тебе лекарство приносил, когда ты. Мой дар мне все помог. Адриан, ты живой? Адриан, я Пиги, Пиги пришел те тебе навестить, и подарочек те тебе того, подарить. Дар. Кушай с булочкой, будь хороший. Проснись, Ипой, Адриан. Он в коме. Сейчас позову Олега. Позову Олега. Он нам придет помочь. Значит, А? У ⁇ лки палки! Ты кто? Я твой лучший друг, а ты что не помнишь? Ты хочешь меня убить? Ну, Помогите. Смешная, смешная шутка, Адриан, ну все, хватит шутить. Кричит, Адриан, хватит шутить. Шутка. Доктор-врач. Шутка, ш... шутка смешная. Пожалуйста. Люди, у него же запрения. Кто ты такой? Иди отсюда. Какой у меня нет друзей? Укольчик, и вот теперь советую тебе бежать по-настоящему. Адриан, Адриан, Успокойся, Адриан? Ты кто? С... И вообще как... тобой... я твой лучший друг, Адриан. Кто ты? Не ври, Али... не Алек. верю. вружка не люблю да, вруну. Я обещал на него наследство, Нет, наследство? Я не все не не Пошли череду. отсюда. Да, кто вы? Так, зрян, мне нужно себя срочно переместить в какое-нибудь безопасное место. Да офигел. Я сам дойду. Я зрян, стой, я другой, а. стой. Так. Вот сейчас говори. Или ты жочешь, или я тебя сейчас... Справлю. Ты отсюда не выкакаш. Ну, Со сотворение. А. Я. Выпусти. Я Ах ты, козю. Опа. Адриан, это уже не смешная шутка. Перестань шутить. Опа. Ай, Ладно. Мы торт. Же, не вечно смогу не использовать свой, свою силу. Надо крикнуть Адриану. И пой. Адриан. Слушай, хватит шутить. И вообще кто и а что ты мне не еще не помнишь, погоди. Все, иди ты, ты знаешь, что это за браслет? М -м -м, классный. А что он делает? Он. Погоди, ты реально ничего не помнишь? А что должен помнить? Погоди, у тебя нету с собой никаких сережек. Ни ничего такого. Или никаких никакой коробки. У меня нету. Так, это плохо. Или не знаю, где они находятся. Ну, короче, я... мне нужно срочно связаться с Смотри. У меня какая-то штука. Что это такое? Не знаю. А что на что по форме похоже? Такое колечко классное. Погоди, стой, давай ты успокоишься. Это мое колечко, которое ты мне задал. Ты мне обещал его подарить. М а почему оно у меня? Ты мне обещал его подарить. Подожди, Когда? да, постой. Ты не помнишь этого. Ну а давай ты не будешь его надевать. Давай. Хорошо, я не собирался, пока. Точно я никогда не наденешь это кольцо. Пока не uh -huh. вспомнишь все. У тебя точно никаких еще украшений с собой нету. Uh -huh. Вот эта вот коробочка. Слушай, ты не должен ее никому давать. Вообще никому не должен. Она должна... Ты хочешь ее украсть? Да я не хочу ее украсть, пускай она у тебя будет. Только никому не давай и никому не показывай ее, кроме меня. Никому не показывай. Почему? Есть чел в красном костюме с красными пятнами. Вот ему можно показать. И мне можно показать. Больше никому. Мистер Багу? М... Ты меня обманываешь. Ты все помнишь. Ты сам сказал какой-то мистер Баг. Да, мистер Баг. Я на встретилась с каким-то мистером Багом. Да. Короче, это да. Это коробочка. А давай я тебе объясню... Что... Все, можно за... мне уйти? Ты 100, меня я... бесишь. Да погоди. Если, типа, ты знаешь, что, что конец случится, если ты эту коробочку... Какой конец Цвета. света? Света? Да. Я не хочу в Свету играть. Я тоже не хочу, поверь. Плохая игра. советую. Да, да ты мне... Адриан. Спасите. Я носил. Адриан. Тут Адриан. двери Адриан. закрыты. Адриан. Да подожди, ты хотя бы. Привет, если... Я тебя дослушаю. Если ты от... Андреа, немного прыгай. я прыгаю. У ну, меня в рабстве да, Это депрессия. А ты вы кто? А -а -а. Я. А как я упал? А как я упал? Ну обычно я упал, ты чего? никто не толкал. Ну тебя наверное толкнул. Кто? Кто, кто, тебя, кто меня толкнул? Я, наверное. Какой? Обычный. Какой обычный? Кто? Где Олег? Он сказал, что он пойдет тебя навестить. Ну он пойдем. О, Нора, Манун, тебя же так зовут. Да, я начинаю что-то вспоминать. Альта, а меня никто не толкал с крыши, ну как я мог сам по себе упасть? Это псих. Нора, плечи, плечи, плечи, плечи. Ах ты костюм не говоришь, кто меня солкнул, а я все знаю. Это ты сделал дорогу паучкам, дорогу к дорогу, дорогу паучкам. Боже, что ты за паук. Па... Я паук. Э, кто Всем пофиг, память? муха. Кто о, потерял о, память? Он. Да не потерял он память. Он... Да, ты потерял, так, нет, ты потерял память, да? Я? Нет. Ты не Скалероз. У Какой память я потерял? Я ничего я вот не терял. А, давай пойдем с тобой в другую, а другое, другое измерение, а там быстро... Покрыть. Ай, ай, ай, ай, ай. Ты ладно. Ах ты, козёл. А? Не бейте меня. Мы тебя отфигарим. По да. По губе. Мне не болит губы. А мы тебе дадим. Короче, ладно, значит мне придется по-другому разбираться. Крата! Крота. Так, у меня есть блины. Это что там? А, это торт. Думаю, что это голова. Так, я в какой-то, в каком-то измерении. Это странное, странное измерение, здесь никогда не был. Ладно. Ладно, я пойду, дам измерение. Только все, где мы иду? Я еще его снимаю, нужно снимать. Ладно, помешать. я иду, <связь> да -да. посмотрю. Нет, отряда, не会... Привет, оттуда ты уже не сбежишь. Теперь слушай. Я могу сделать бесполезно, бесконечно. Силы-то когда-то у тебя точно потратится, правильно? Ну я перезаряжала. Ладно, не хочешь по хорошему? Будет по плохому. Вау, помоги! Из другого измерения мы достали очень хорошие защищенные блоки, откуда это не сбежит? Мяч, давай. Память. Так, готов, готов к восстановлению памяти? Нет. Это а ну кыш. Так. Ты не должен на нем сдать? У тебя Нету. Как нет? Дай мне коломбер. Я хочу кушать. и покормишь летающее создание, да? А оно так кормится? Нет. А это что делает? Тебя, это Морковка. А Привет. из другого из другой вселенной. Слушай, послушай, эти все талисманы очень могущественны. Ты с талисманом кролика, ты чувствуешь по времени. Это очень опасно. Как так? Очень опасно, да. Поэтому мне нужно кое-что сделать. Давай ты лучше мне Нет. дашь часики, что... а я тебе их потом верну. Нет. Ну тогда вспоминай все быстрее. Короче, Выпусти рассказать. меня. -э восстанавливаю тебе память. Так, выпей это. Нет. Да пей. Нет. Итаква трансформации. что ты мне говоришь? Ты знаешь про трансформацию? Ну да. Ладно. Вспоминаешь что-нибудь? Нет, вставай. Ты не должен ты. Отклимись. А, ты кто? Вставай. Где я? Ты вс помнишь? Ты кто? Кого <связывая> я помню? Проклятая другая вселенная, сейчас я еще приду. <связывая> Обманули, дебила. Шесть. Ладно. Посидим здесь, потихо и грустим. Тебя. <связывая> кто ты такой вообще? Что ты сделал с Трианом? Ладно. О, как светло. Уси усили... о, я, я, о, нет, Откуда ты знаешь про это? Ты не должен знать. Ладно, ты все равно не видишь в другой вселенной. И даже если ты пойдешь, спрыгнешь с крыши, то ты тогда все равно на тебя останется, а ты все равно еще не вернешься. Потому что тут стоит восьмое. Ну, ладно. Ту -тун -тун -тун -тун. Не хочешь Пау. в этом измерении? Не хочешь в этом измерении? Отправимся в другое измерение. Ах, перезаряжу к вами. Просто вперед включаюсь. Ну, прыжок. Не подводи ну, меня трансформация? Так, отправляемся в. Ой, я помню, где мой дом находится. Теперь. Ай, надо идти туда. Вроде бы там новый район. О, привет. Не, очень. не помню, кто ты, ну? Но... Слушай, меня точно. сюда... Еще раз и ты что? меня срепортируешь, и я тебе сломаю... Глотку. Так, ты, ты от меня убежать, я буду в любом случае убегать. Если я не знаю, кто ты, ты берёшь и какую-то фигню со мной делаешь. Ну, ладно, ну и Верни меня. О! Придется звать, придется звать одну женщину. Так, все, пойду-ка я. Который... Который очень домой. <связывающие> Манон, <связывающие> Пойдем домой. Бомж, Слава Чика. Это... А нет, это бомж с дивана. Надо будет, будет все думать про шарень. Бумс, дивана. Короче, как я не могу связаться с этим, а, с этим созданием, то это создание само должно прийти, потому что это создание. Мне почему-то не, не находится не в трансформации. Так что ладно. Так, ты Мне нужно. Эмп. Прием. Так, набираю О, опять по бабую. Ну, ну, вот по подожди здесь. У угу. Я это по делам. По важным очень. Так, Чеки, мистер, давай. Мистер, мистер Алло. Алло. что ты мне названиваешь? Мне нужно. Ты. Не против, если я тебе. Мне нужно с тобой пойти поговорить. О чем? У нас могут быть с тобой разговоры. С паучком во всем. Учитывая то, что хранитель потерял память. А, да. Не да. Ну все, пока. Сой! Ты не хочешь никак помочь? А ты телепортируйся будет... ко мне? Ну, а -а -а. перенеси своей кротой в ротой. Кротой. ёлки палки приветик. Сзади тебя. А, да? да. Привет. Че тебе надо-то? И че? Тебе не смешает что у него уходит за камень эволюции? Да мне наплевать разрешения. вообще. Слушай, какой ты бесполезный. Все. Нет злодеев, я пошел, давай. давай все. Пока. Будет, мне нужно будет сказать, когда Адриан, что у него самый бесполезный любимый стрелок в истории. И он и его... Да, он бесполезный хранитель. Да, дает какие-то бомбородные талисманы. Сделать добро... это неплохо. Ты что потерял память? привет. Надо сходить потом в магазин купить М -м. еды. Но у меня есть блины. Все хочешь? На да, блинчики. М -м. У меня еще кусочки сыра есть. Да, привет. Что произошло? Ты помнишь? Ты что-нибудь вспомнил? Кого вспомнил? Ну, вроде мне сказали, что ты память потерял. А ты кто вообще? И как, откуда ты знаешь мой дом? Манон, ты знаешь, меня не знаешь? Я... А чё там зелёный чел говорил про наследство? А тебе послышалось? Мне послушать наследство, наследство дать кому-то. Да, да, мне, ты наследство. мне обещал, да. Ну зачем оно сейчас? Не У -у -у -у. Ну, я тебе это утоплю, если будешь мешать мне. У меня вот в телефоне, нет. айфоне в моем написано какой-то Флинди. А ему да, передать нет, это плохой человек. Это ужасный человек. А это Может вообще? Да, да Манун, я сказал, будешь мне мешать получить в наследство. Я сказал, тебе в речке попрел. Я получила наследство. Ах да. ты да. козю, За наследство мое а? деретесь? Да. да я тебя вообще. Олег. Вот, пленду, пленду, пленду, Это был пранк там. от А4 продакшена. Это а, да? вот, был пранк от Фрунекс продакшена. Ой, кто-то тоже память потерять. поври поври на тебе блином в лицо вот на блином тебе в лицо Ай, блин. Ой, <связь> <связь> мое он умер ничем так ману ты офигела какое наследство переписать кому олегу или тебе я тебе же такое перепишу ты меня офигеешь твое наследство никаких наследств понял а, Ла. Себя хорошо Ой, Райт, right, еще раз. Идем ко мне-ка домой. Я тебе по голове настучу. Еще раз ты столкнешь меня. Нет, нет. Я все помню. Я просто смотрел, как вы будете вестись. себя. Нет, нет, нет, нет. А вы тут за нас лес выделетесь. Вот, как, я вот я какие дрался, друзья. Как дрался, хорошо, я. То, что я Ему как хорошо то, что я подговорил одного человека еще. Так, где Олег? Ладно, пофиг на него, пойду домой спать. Домой спать пойду. Манон, ну, ты пишешь, где? Я еще спать пошел.